Этот жуткий случай произошел со мной в середине зимы. В нашем доме на первом этаже жил замечательный сосед, с которым постоянно возникали конфликты. Был он человеком неуравновешенным, злым и скандальным, и даже мстительным. Вот и угораздило перейти ему дорогу. А лишь из-за того, что я поставила оказывается машину на его место. Колесо оказалось проколото, ну и поскандалить я тоже с ним умудрилась. Таких злых и холодных глаз я никогда и ни у кого не видела. Но я девушка не десятка. И когда получалось, опять ставила машину на его место. Однажды ночью в мой сон ворвалась трель звонка. От неожиданности я вскочила с постели. Сердце бухало в груди, в горле пересохло. Наверное, показалось. Но кто-то опять... Требовательно зазвонил в дверь, я выключила ночник. На будильнике стрелки показывали начало первого ночи. «Кого черт притащил в такое время суток?» – выругалась я и потащилась в коридор. Свет решила в коридоре не включать, а посмотреть в дверной глазок на настырного гостя. На пороге стоял сосед с первого этажа, но вот выглядел он очень странно, кожа бледная с синеватым оттенком Щеки неестественно палые. Он постоянно высовывал язык и облизывал губы. Весь какой-то болезненный. Только глаза его стали еще страшнее, словно светились красным. Я молча рассматривала эту ужасную картину по той сторону двери, пока мерзкий и скрипучий голос соседа не заставил вздрогнуть меня. Я знал, что ты стоишь за тыл. Вот что-что, но открывать ночью ему дверь никак не входила в мои планы. Я даже для успокоения накинула цепочку, посмотрела снова в глазок. Но он не собирался уходить, а лишь переминался с ноги на ногу. Видно было, что мужчина очень злился. Тут он вытащил что-то металлическое, похожее на отвертку и начал ковырять в районе замка. Паника охватила меня. И я закричала. Уходи отсюда. Сейчас полицию вызову. Взревел мужчина. Ему так хотелось настойчиво попасть в мою квартиру. Что мне стало жутко. Трясущимися руками я убирала полицию. Но там было постоянно занято. Моя бабушка учила меня заговору от злых и нехороших людей. Я побежала на кухню, схватила бутылку со святой водой, окрапила дверь и стала под дверью шептать заговор, одновременно пытаясь дозвониться в полицию. Ах ты тварь! Лицо мужчины перекосилось, челюсть стала больше и как-то сдвинулась в сторону, отчего его вид стал еще страшнее. Синяя кожа натянулась на скулах, а глаза блеснули желтым. Его руки пытались схватиться за ручку дверью, но словно неведомая преграда мешала ему это сделать. Я зажмурила глаза и по стенке сползла вниз. Сколько я так сидела, не знаю. Пока в дверь опять мне позвонили. Это была полиция. Я пыталась им объяснить, что случилось. Но от пережитого я плохо соображала, и рассказ мой получился скомканным. Составив протокол, они посоветовали мне успокоиться, а если случай повторится, то позвонить своему участковому. Уже позже на кухне за чашкой чая я понимала, что это необычный случай. Что-то очень сильно напугало меня. Утром я вышла на улицу, быстро проскользнув мимо квартиры соседа. Моя машина стояла на его месте. Так вот, почему он приходил ко мне ночью, подумала я и завела машину. Машина соседа стояла на другом конце двора. По-моему, я ее уже несколько дней там вижу, на одном и том же месте. Но самое странное и страшное ждало меня вечером. Мой вызов передали участковому, который пришел к соседу для выяснения обстоятельств. Но дверь никто не открыл. По словам соседей, его уже никто не видел несколько дней. После поисков родственников нашли его сестру, которая разрешила взломать дверь. Выяснилось, что тело мужчины пролежало около трех дней. Он умер от инсульта. Но если в ту ночь мужчина был мертв, то кто тогда приходил ко мне? После этого случая я поменяла место жительства. Мне очень страшно было оставаться жить в том доме.